друзья всем привет с вами я любомир борода и это мой канал на моем канале я рассказываю о паракорде а также веду свой личный дневник подписывайтесь не пожалеете а сегодня в выпуске я хочу рассказать вам о том как сплести быстро расплетаемый браслет из паракорда именно браслет не для красоты а браслет для походов, путешествий и прочих интересных туристических заморочек а браслет этот, ну, вся цель плетения этого браслета и ношения этого браслета заключается в том, что в какой-то экстремальной ситуации вы можете взять браслет, снять его с руки и буквально там за 2 секунды превратить его в паракорд длиной около 4 метров. Вот. Как это сделать, я вам сейчас покажу. Да, чуть не забыл. Чуть не забыл, друзья, я же забыл показать вам э, этот браслет. Собственно, выглядит он вот таким вот образом. Простой такой, да? А, в то же время такой широкий, такой прикольный. Вы не думаете, что я дурачок, улыбаюсь? У меня просто хорошее настроение. Вот. Короче, такой браслет с таким вот стальным шаклом, который быстро будет у нас сплетаться. Давайте плести. Друзья, хочу обратить ваше внимание на 550-й паракорд от украинского производителя Guardian. Собственно, в каких-то ранних своих выпусках я уже несколько раз рассказывал об этом производителе. Вот. Сейчас хочу сделать небольшое уточнение. Вот я взял последнюю бухту черного 550-го паракорда, и мне пришел он немножко модифицированный. То есть, отличие в чем? Если раньше он был у нас вот такой, 550 паракорд очень хороший я часто его использую как основной вот он был такой плоский плоский 7 жил ну все как обычно вот. И одна жила была вот такая у нас с красненьким иногда попадалась красно-черная вот. сейчас он стал более плотным более плотным и круглым то есть паракорд округлился и стал если этот был похож на америкосовский эльвуд то вот этот уже стал похож ну, стал ближе к франклину такой классный круглый плотный паракорд и он имеет 8 жил то есть все стандарты паракорда 7-жильные, а гвардин сделал восьмую жилу вот. Одна из которых у нас желтоблокитная. Что я могу сказать? Классный паракорд. Я уже из него плел. Вот и он офигенский так, друзья, в данном видео будет присутствовать часть моих э, обнаженных ног, но это потому, что на улице тепло, я в шортах, а плиту я именно вот э, на такой конструкции, и я никак не смог поставить так камеру, чтобы было красивее. Ну, я надеюсь, что вас это не очень смутит. Итак, берем паракорд. Я взял э, паракорд Гвардиан, э, семижильный, вот, который такой вот э, плоский, вот взял 4 метра на всякий случай можно опять же взять чуть чуть меньше там 380 но я беру 4 надеваем обычный металлический шакл вот в этом браслете я не знаю я не пробовал использовать что-то другое и сейчас вам даже не скажу ну мне кажется что шакл вот для браслета быстрорасплетаемого браслета так сказать выживания лучше всего во первых он стальной из нержавейки. Этот шакл как карабин всегда может пригодиться в какой-нибудь ситуации, то есть вы можете и браслет расплести и приспособить куда-то вот эту вот штуку ну, по всякому, где-то может перетянуть что-то там, как-то закрепить, завести за него сам паракорд ну, много моментов одеваю я его на станок и завожу вот таким вот образом ну собственно все как обычно, да, сейчас видно вам, вот, что мы делаем дальше, разбираем стропы каждую в свою сторону и просто пока эту заводим сюда. Можно ее, например, взять и даже вот так вот джигом подбить, чтобы она никуда не уходила. Теперь берем эту стропу и сразу накидываем ее вот таким образом. Вот так. Видно, да? И заводим полностью вниз, создавая некую петлю вот таким образом. Видно, да? Можете сделать стоп-кадр, посмотреть. А потом этот край заводится вот отделяем равно две стропы сюда две стропы сюда и сверху заводим его посередине сюда чтобы получилась вот такая вот фиговина после этого вспоминаем что у нас есть еще эта стропа первая достаем ее и этой стропой проходим под нашей стропой другой, так сказать, и сверху заводим тоже в серединочку, выводим из-под низу, получается, вот в эту петлю, вот Такая вот штука должна получиться И начинаем все это дело затягивать После того, как мы подтянули Вот У нас получается такая вот штука Мы берем этот хвост Заходим сразу снизу До середины опять же Выводим его здесь Чтобы получилось вот так этот конец накидываем сверху, проводим под двумя стропами, выводим наверх, так вот, и видите, сама петля на нас смотрит, то есть, ну тут понятно, что надо заходить в нее. Вот такой вот получился узел, и мы его опять же тянем. и сбиваем вот так вот вверх поближе после мы берем эту нашу петлю заходим сверху опять же до середины и проводим вот таким вот образом этой петлей как первый раз мы делали проходим снизу закидываем Получается сверху, опять же в середину между нашими стропами. И снизу же отсюда заводим в петлю. Этот же финт мы делали в самом начале. И затягиваем. Затянули. Опять хорошо затянули, подбили вот сюда. Если мы будем всегда вот так подбивать поближе, мы можем больше паракорда уместить в наш браслет. Теперь идем сюда, заходим сверху, проходим под двумя стропами, выводим наверх и опять в петлю. Есть еще один момент. Мне уже, кстати, писали отзывы. Мне нравятся они в том плане, то, что когда я что-то плету, помимо того, что я показываю технику плетения, я еще рассказываю какие-нибудь нюансы. Вот. И людям это зашло. Люди оставляют отзывы, то, что спасибо, потому что эти нюансы, они всегда ну, как бы нужны. Это ну, вроде как опыт, да, которым я делюсь. Вот. И подсказываю, что может случиться там той или иной как бы ситуации там, и, и прочие дела да? вот этот браслет я плету э, на станке можно опять же плести ну, использовать что-то другое Например, первый я плел я просто вот э, под компьютер под э, подставку монитора вот. тоже положил еще один такой шакл за него зацепил натягивал и плел вот. у ну, нас на станке чем удобнее то что вы можете все-таки уже э, грамотно понимать какой вам нужен размер вот и уже не так сильно ошибаться и еще вот именно когда вы придете на станке есть такой нюанс то что вот в этом плетении из-за того что мы постоянно подбиваем вверх да натягиваем его плюс когда мы создаем первый узел получается что мы немножко ослабляем э, наш э, паракорд он э, становится не так сильно натянут как мы натягиваем его изначально то есть во время плетения он э, получается рас, немножко как бы расслабляется и начинает гулять вот это гуляние это плюс один сантиметр ну, вот в моем случае и поэтому когда вы выставляете, ну когда я выставляю размер вот на этот браслет я все время беру ну, как бы чуть-чуть меньше потому что я знаю, что по итогу я его все равно вот этими своими движениями растяну. И если я поставлю там размер сразу, какой мне нужен, то браслет получится немножко больше. Но это моя практика. У меня это вот так получается. Возможно, может я лошара. Вот, и вы знаете, как сделать, сделать так, чтобы размер, ну как, чтобы при плетении наша конструкция не ослабляла, короче вы поняли, что я хотел сказать, еще с подбором самого паракорда есть такой момент, Вот я взял 4 метра паракорда, который ну, такой я уже показывал, да, тоненький, плоский, вот и когда я его вот так вот ужимаю вверх сильно, ну, я его достаточно хорошо могу уплотнить и вот сейчас уже подходит к концу ну, по идее, можно вот так вот не доглядеть, и паракорда может даже не хватить, потому что он тоненький, он ком компактно вот уплотняется, и, соответственно, такого паракорда можно в браслет уместить больше, нежели мы возьмем паракорд какой-нибудь, как вот Франклин, да, какой-то круглый, такой более плотный. Соответственно, он вам не даст себя сильно уплотнять, и по длине паракорда в браслет войдет меньше. То есть это все тоже надо учитывать и лучше это все пробовать. Ну, у меня все вот уже подходит к концу и в принципе паракорд у нас уместился. А теперь я переметнулся на стол чтобы было удобнее вам показывать. Но ну, Смотрите я дошел до конца. В принципе браслет у нас вот получился вот таким образом он будет застегиваться да? Мы будем раскручивать болт заводить его сюда и это у нас застежка вот но а куда деть эти концы кто-то может их обрезать и подпаять в принципе ну это нормально это не помешает нашему быстрому распуску браслета но я вот именно я эти браслеты на конце делаю вот так то есть мне жалко э, обрезать паракорд. Это же у нас браслет выживания, быстро расплетаемый. То есть этот браслет создается специально для того, чтобы мы могли его э, в какой-то ситуации быстренько расплести и воспользоваться паракордом. А поэтому если он у нас здесь есть, зачем его выкидывать, грубо говоря. да? Потому что может быть каждый там сантиметр нам пригодится. Вот. И соответственно я делаю вот такую херь. Можно сделать, опять же, бриллиантовый узел, но он, как мне кажется, будет, наверное, уже ну, мешать. Вот, слишком большой. Я делаю вот этот вот узелочек. Ну, примерно вот так, да, можно чуть-чуть поближе. А остаток уже обрезаю. Давайте мы сейчас с вами уже обрежем, чтобы вы понимали, про что я все это говорю. И еще один момент. Мне не надо декорировать. Сейчас. Не надо декорировать вот эти петли. То есть мы с ними ничего не делаем, браслет должен оставаться вот таким. Потому что весь смысл браслета, который быстро расплетается, в том, чтобы стянуть все наше плетение с этих вот строп. Поэтому они должны быть свободны. Если вы сюда понадеваете каких-нибудь бусин, ну, можно одеть бусину, если она будет одета сразу на две стропы, в которые вы легко снимете и, соответственно, распустите браслет. Так можно. Но если вы проплетете ее, как бы, за одну стропу, когда бусина не сможет отсюда никуда уйти, то вы браслет уже не распустите. Так же, как и вот с этой штукой, которую я сейчас сделал. По идее, если ее засунуть как бы сюда в петлю, вот одну из строп, да, и сделать такой же злок это будет выглядеть, ну, смотреться красивее. Но, опять же, эта штука вам уже будет э, стопорить и не давать э, всему плетению съехать с петель. Ну, теперь остался последний как бы финт, да, нам надо просто посмотреть, что же я такое наплел, то есть мы с вами наплели, вот. Вот у нас экстремальная ситуация, мы раскручиваем шакл, вот, вот наш браслет. Вот. В принципе нету ничего сложного в том, чтобы его распустить. Вы просто одной рукой, вот этой, да? левой, например, берете за шакал, а правой рукой берете за все наше вот это вот плетение и просто тянете друг от друга руки. Вот и все. Ну и вот тут наш узелок, который мы с вами завязывали. Он развязывается очень быстро и легко. Все. С шакла паракорд снимается тоже легко. Вот она, наша веревочка. Вот. Вы можете ее быстренько взять. Аккуратненько смотать сразу же и получить вот такой вот моточек паракорда плюс стальной шакл из нержавейки. На самом деле, друзья, расплести его можно еще быстрее, просто перед камерой мне было не совсем удобно на вытянутых руках это сделать, чтобы вы видели сам процесс, как он расплетается. А если поставить камеру как бы подальше, да, отойти и со всей силы дернуть, что, в принципе, за один рывок он распитается. Надеюсь, это видео было понятным, доступным, полезным, и у вас все получится. Вот, пишите комментарии, если что-то непонятное, я вам еще все дополнительно, ну, смогу объяснить. Хотя, я так думаю, что ничего сложного... В этом браслете нет подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео вот. до новых встреч всего вам самого хорошего так пора пришла разыграть наш приз это браслеты и два значка вот что я делаю копирую ссылочку и иду на ресурс который называется lisa on air вот сюда мы вставляем ссылку на видео Сейчас я это сделаю, вот она. Видите, подгрузилось видео. Особо не видно, потому что тут больше мое отражение. Но... Вот. И жмем кнопочку, мне повезет. Идет обработочка. Итак, вот, пожалуйста, Black Jesus, э, Любомир, крутой мужик. Я учавствую. И тут сразу идет ссылочка, собственно, на его аккаунт ВК. Сейчас посмотрим. Вот он, Black Jesus XXX. Ну и нам надо найти репост. Вот он, пожалуйста, есть репост 1 июня. Да, этот человек его сделал. Он выполнил все правила. А, поздравляю. Я с вами свяжусь. Спасибо.